Люди часто говорят, я верю в Библию, я христианин Нового Завета, на что я их спрашиваю, какого Нового Завета? И тогда они отвечают, ну вот, этого, в эту книгу. Тогда я им говорю, эта книга не и 20 лет, это лишь английский перевод. Тогда они отвечают, да, да, мы знаем, что оригинал на древнегреческом, не у нас лишь перевод. И я их спрашиваю, есть ли у нас Новый Завет на древнегреческом? Здесь я веду к тому, что я могу показать вам оригинальную копию нашей Конституции и оригинальную копию Декларации независимости США. Где находится оригинальная копия Нового Завета? Существует около 5800 копий Нового Завета, которые были написаны еще до появления печатного станка. Мы больше не обладаем оригинальным текстом, написанным апостолами или их писами. Единственное, что нам известно, это то, что эти копии очень быстро распространились по Средиземноморью к церквям того времени. В Антиохию, Иерусалим, Малую Азию, Рим. Мы также знаем, что эти манускрипты переписывались монахами в монастырях в темные века. Время от времени появлялись некоторые изменения. Красным цветом вы видите, что слово «только онли» выпало из текста, но... Грамматически это имеет смысл, это никак не противоречит доктрине. Поэтому, возможно, тот монах даже этого и не заметил. И как следствие этого, они продолжили делать копии, копии и копии за копией, До тех пор, пока в конечном счете до нас не дошло 5800 сохранившихся манускриптов. С течением времени многие ранние манускрипты, конечно же, пришли в негодность. Большинство уцелевших сегодня копий, написаны относительно недавно. Все эти документы были поделены на четыре группы. Византийский, Александрийский, Кесарийский и Западные тексты. Некоторые из них могут содержать в себе элементы из других групп. Название этих групп — лишь условное обозначение. Мы не знаем точно место происхождения каждого манускрипта. Византийский текст также называют текстом большинства, потому что эта группа манускриптов сохранилась в наибольшем количестве. В 1516 году, когда печатный станок только появился, Иразмус напечатал Новый Завет на греческом языке, использовав для этого шесть манускриптов, пять византийского типа и отдельно кодекс Беза. Свою работу он назвал «Текстус Рецептус» — «Принятый текст». Текстус ⁇ рецептус ⁇ не соответствует ни одному манускрипту, и тем не менее ему служило быть чем-то средним. Ранние английские переводы Библии сделаны на основании текстус ⁇ рецептус ⁇ Он стал общепринятым стандартом греческого Нового Завета на протяжении многих веков. В 1800-х годах превосходство византийского типа манускриптов подверглось сомнению. На горе Синай в монастыре Святой Екатерины в 1859 году библейский ученый Константин фон Тишендорф обнаружил самый древний и полный в мире манускрипт Нового Завета, так называемый Синайский кодекс. Еще один не менее странный документ — Ватиканский кодекс. Данный текст хранился в Ватикане веками, но вряд ли кто мог представить, насколько данный текст ценен. Только в 1800-х ученые поняли, что эти два документа на самом деле очень сильно отличаются от текстус рецептус. Данный документ стал основой для большинства современных переводов Нового Завета, включая все католические библии, а также нового американского стандартного перевода, новый международный перевод и английский стандартный перевод. В чем выражаются все эти отличия? Как они выглядят в моей Библии? Самая большая разница здесь заключается в том, что в Александрийском тексте отсутствуют некоторые стихи и отрывки. Например, история о прощении Иисусом блудницы, обвиненной в прелюбодеянии, или или краткое описание окупальной Вифезда. Или отрывок, в котором Христос говорит фарисеям, что они могут предсказывать погоду, но не могут предсказывать знамения. Или объяснение Иисуса на тайной вечере у важности хлеба и вина. Также отсутствуют и другие отрывки. Аргумент иногда строятся по следующей схеме если византийский тип текста самый точный и передает в действительности оригинальный текст, тогда александрийский текст — это просто небрежное цитирование оригинал, просто плохая работа переписчика. Возможно, эту работу выполнил ученик. Но, и все же это не имеет большого значения, так как эти ошибки были скрыты в течение почти двух тысяч лет. Однако, если Александрийский текст самый точный и передает в действительности оригинальный текст, тогда византийский текст содержит в себе намеренное добавленное искажение, которое вели церковь в заблуждении на протяжении почти двух тысяч лет. Поэтому эта тема важна для изучения. Давайте рассмотрим некоторые очевидные различия. Подавляющее число древних манускриптов представляет из себя византийский текст. Институт исследования Нового Завета в Мюнстрене, Германия, сопоставил 522 полных или почти полных манускрипта соборных посланий и обнаружил, что 71% из них придерживаются византийского прочтения, как минимум в 90 случаев из 98. Дин Борган в своей книге традиционный текст утверждает, что 995 из 1000 манускриптов византийского типа. Второе. Византийские манускрипты вполне соответствуют друг другу. Третье. Большинство византийских манускриптов были написаны в IX веке и позднее. Всего лишь шесть документов византийского типа датируются раньше IX века. С другой стороны, александрийские манускрипты более ранние. Сохранившиеся манускрипты Нового Завета до IX века сравнительно редкие. Но 9 манускриптов, большая часть из которых сохранилась, свидетельствуют так или иначе о неизменности александрийского текста. Второе. Александрийские манускрипты очень сильно отличаются друг от друга. Противоречия между Синайским и Ватиканским кодексами только в Евангелиях больше трех тысяч. Следовательно, возникает вопрос, откуда мы знаем, что Александрийский текст старше, ведь датировка неизвестна? Самые ранние манускрипты были сделаны из грубого папируса. Писать круглые буквы на этой поверхности было сложно поэтому переписчики использовали заостренные в несколько штрихов буквы. После появления пригамента и бумаги с их привычной гладкой поверхностью, переписчики начали использовать унициальные стили письма, отличительной чертой которого были простые круглые одноштриховые буквы. Унициал — это своего рода шрифт, который использовался с 4 по 8 века от Рождества Христова. Перед вами обрадец данного стиля. Унициал представляет собой пример шрифта «Маюскул». Маюскул означает, что весь текст написан заглавными буквами. В 9 и 10 веках начал использоваться еще один стиль — минускул. В этом стиле используются строчные буквы. Любой человек, который посмотрит на эти два документа, может увидеть большую разницу между ними. Это помогает нам в датировке этих документов. Ранние документы были также написаны в скриптеo continuo. Это стиль письма, в котором нет никаких пробелов и символов между словами и предложениями. Принято считать, что добавление пробелов впервые появилось в ирландских и англосаксонских библиях, а также и Евангелиях в 7 и 8 веках. После этого все большее число европейских писцов по всей Европе начали использовать пробелы. Уже к XIII и XIV векам все европейские тексты были написаны с пробелами. Рассматривая эти термины, вы не раз видели слово «кодекс». «Кодекс» просто означает «рукописная книга», как сопоставление фрагмент папируса и свитка. Вы также видите слово «лакуна». Это небольшой пропуск в манускрипте. Рукопись или текст, в котором есть пробелы, называется лакунным. Аргумент тех, кто поддерживает тексты большинства, заключается в следующем. Наиболее распространенные тексты рукописей, скорее всего, являются наиболее точным отражением содержания оригинала. С другой стороны, сторонники александрийских рукописей говорят, что александрийские манускрипты восходят к более ранней эпохе. Византийские же манускрипты в большинстве своем написаны позже. Но не все, конечно. Мы знаем, что за ними стоят другие документы. Они появились не из воздуха. И да, мы имеем несколько документов, которые датируются ранее остальных. В сравнении с александрийским текстом, некоторые из них датируются всего лишь 50 годами позднее. Причина, по которой некоторые рукописи не относятся ни к одной из этих групп, состоит в том, что в ранние века Евангелия и Послания распространялись как отдельные документы. Поэтому в некоторых Новых Заветах Евангелия опираются на византийский текст, а Послания — на александрийский тип текст. Мы также имеем Кодекс Безы, который не принадлежит ни к одной из этих групп. Помимо этого, Византийский текст цитируется большинством ранних отцов церкви, включая Поликарпа, Татьяна и Иринея. Мы также знаем, что Иероним, когда он переводил Библию на латинский язык, использовал оба греческих типа текста, александрийский и византийский. Мы знаем, что эти документы существовали раньше, даже несмотря на то, что они не сохранились сегодня. Тем не менее, сторонники александрийского типа текста могут ссылаться на более ранние документы, чем те, которые мы имеем сегодня.